Внимание! Данный топ это, чисто мое мнение, соглашаться с ним или нет, это ваше право. И всем привет! Сегодня я вам расскажу о топ 10 сильных кланов в контр Сити. Поехали! Шестое место занимает клан Голд. Этот клан очень силен, да и вообще, там и все добрые. Пятое место занимает самый активный клан, Кинкс. Данный клан очень сильный, так как тама составит сильные игроки. Да и в общем мне нравится этот клан. Четвертое место занимает клан Фирст. Что я могу сказать о этом клане, он очень силен. В прошлом году этот клан занял третье место в турнире ВККС. Я лично уважаю этот клан. На этот день я могу сказать, что у них большое будущее. Третье место занимает клан МОД. Этот клан очень хороший, добрый. Да и вообще там все игроки прикольные, особенно глава клана крутой. Второе место занимает клан Админ. Клан создан ради усилителей. Кстати, этот клан главного модера Кудяшева. И первое место занимает клан Пряник. Вы скажите почему он на первом месте? Да потому этот клан мне нравится. Он всегда выигрывает.